Привет, аудитория! 19 февраля в воскресенье пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные бойной ночи UFC. И на очереди у нас бой основного карда турнира в величайшей весовой категории женского ростера между Тайлой Сантос и Эрин Бленчвилл. Тайла Сантос 29-летняя боец из Бразилии. В профессионалах она провела 21 бой, в 19 из которых одержала победы. Ну, Тайла является универсальным бойцом, это физически сильный боец, что в совокупности с неплохими борцовскими навыками помогает. Бразильянки хорошо показывают себя в этом аспекте в октагоне. А также Санта обладает хорошей техникой в стойке, тяжелым ударом, отличным кардио и достаточно хорошим держаком. В UFC Тайла попала через Дану Уайт контендер сериес, но в первом же бою проиграла Мари Барелли. Ну, если назвать первый бой после контендер сервис именно UFC, то проиграла Мари Барелли, Потому что контендер series как раз-таки она выиграла. Ну ладно, не суть. Но в начале боя она даже перевела Бареллу, забрала спину и чуть не сдушила ее. Но приставучей Барели удавалось уже переводить Сантос. Все-таки она в борьбе как-то получше смотрела. Сан Сантос как-то неуверенно защищалась. Ну и смотрелась она в борьбе получше вплоть до середины второго раунда, пока она не просила по кардио. После в третьем раунде Сантос уже накидала лещи Борреле, но судьи посчитали, что Мара сделала все-таки больше для победы и отдали сплитам Викторию ей. Хотя... Я бы так не сказал. Там как минимум было ничья. Потом с Тайла прошла достаточно крепкую Молли Маккен, которая проигрывала в стойке, но просто деклассировала в борьбе и партере, в которую Молли Маккен зачем-то полезла. Ну, 9 дней. Затем прошла приставучую джиттершу Джиллиан Андерсон, которая не дала шансов борьбе партере именно в стихии Джиллиан Андерсон. Она ее и выиграла, контри все попытки сабмишинов. Против ударницы Джана Вуд Тайла не боролась вообще. Она перебила ее в стойке, три раза роняла, и уже в третий раз не дала стать, накинув сабмишин. Вроде бы она ее там задушила. Ну и против Шевченки за титульный бой Сантос доминировал в борьбе, но пропускала жесткие удары в стойке. В этом спорном поединке Судя предпочли отдать победу Шевченке, видимо, за, нанесенное, за нанесение все-таки большего урона, которое она действительно наносила и серьезно. Так, ну, Эрин, ее соперница Таила Сандерс, Эрин Бленшфилд 23-летняя 23 боец из США, провела в профессионалах 9 боев, 8 из которых одержала победы. Но ну, это... Такой молодой проспект UFC. Эрина базовый боец с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Есть проблемы у нее в стойке. И пока она больше похожа на хаотичное выбрасывание ударов для маскировки переводов в партер. Ну вот, честно, не помню я ее поединков, где она проводила точно акцентированные удары. Может быть, вы напомните такой поединок. Ну, без проблем она выступала в UFC, пока не вышла на Джей Олдрич. Олдрич разбивала Бленчфилд в стойке, а учитывая, что Олдрич ударница, а не борец, она еще кроме того, что без особых проблем контрила попытки перевода, так еще и сама переводила Эрин в партер, то к борьбе Эрин есть вопросы с высокоуровневой позицией. Да, в крайнем бою Эрин без особых проблем засадметила Кимурой ту же Молли Маккен, но Молли вышла на тот бой, как будто не своей тарелки, избегала с Своих любимых заруб в стойке отступала, возможно, боялась переводов от эрин и не успела на толком нащупать соперницу, как уже лежала на спине и стучала, чтобы сдаться. Возможно, повлияло то, что до этого она выступала все-таки в своих родных стенах, а тут вроде в Лас-Вегасе бой был, может, болельщики не поддержали, может, какая-то незнакомая ей обстановка, ну, как бы... Не суть. Проиграла и проиграла. Ну, что по бою. В антропометрии преимущество будет на стороне тайлы. Размах рук больше на 5 сантиметров. В размахе рук а, тоже на 5 сантиметров. и размахе ног... А... Так, нет. В размахе руки в размахе и в росте она больше на 5 сантиметров. А в размахе ног... Больше на 4 сантиметра. Ну, чем, с, с, в принципе, Сант используется этой тромпометрией в своих боях. И я думаю, что в этом бою, ну, это послужит на ее стороне. В Стоке преимущество будет также на стороне Тайлы. Она испытывала проблемы с бойцами, которые все-таки умеют взрываться, быстро сокращать дистанцию. Та же Маккен или Шевченко. Но Эрин в этом аспекте медленная и довольно-таки сырая ударница. Ну, и по технике, конечно, Сантос будет получше. Так, ну, Сантос э, будет расстреливать Эрин, в принципе, на дистанции, не подпуская к себе э, теми же руками, ногами. В борьбе же, я считаю, что Тайла не будет уступать Бленчерд. Вполне может быть даже и лучше, судя по поединку, тоже Бленчерд с ударницей Олдрич. Ну, единственный аспект, в котором Эрин, возможно, будет иметь преимущество, это партер. Все-таки Сантос в партере тянет резину, долго пытается занять удобную позицию, редко наносит удары. Ну, если наносит, тоже Уверенная, но тем не менее все равно мало. Эринг гораздо быстрее принимает решения в партере, что говорит о большем опыте в этом аспекте. Позиция и опыт также на стороне Сантоса. Не встречалась соперниц уровня Сантоса. Если с ударницей ей удалось легко отделаться, то с опытной крепкой разносторонней Тайлой такое прокатит, но вряд ли. Учитывая вышесказанное, в этом бою я склоняюсь к победе Тайлы и заберу ее за 1.76, что, в принципе, неплохой коэффициент. Скорее всего, нас ждет долгий бой с возьмой в клинче, борьбе и партере, который, вероятно, все закончится решением. Но вполне вероятно, если Тайла начнет попадать на контратак, своими жесткими сериями, уже в начале поединка бой может закончиться и раньше потому что, ну, в крайних боях я видел, как Эрин прет просто на, на соперницу э, не думая о защите, и Тайла вполне вероятно этого не простит. но это же мое видение боя, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео, там я выложу, вылаживаю обычно э, в субботу, выкладываю там кто-то мне подмечал, что я ошибся Выкладываю а, в субботу вариант ставок На этот и на другой бои турнира который мне интересно, но по ним я не делаю видео обзоры Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост а, Также подписывайтесь на YouTube канал Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику Подбирать интересные коэффициенты Все, ставьте лайки, до следующего видео, пока